Поехали, у нас сегодня обзорчик такой кратенький на Т54 советскую машину среднюю девятого уровня. В принципе, вы они наверное уже много наслышали а, не раз и без меня, потому что эта машина довольно-таки долго присутствует в нашем мире танков. Но а, так как у меня не было на канале обзоров по этой машине, я решил бы еще раз, то есть не еще раз, а первый раз сделать по ней вот, потому что у меня Скопилось большое количество хороших боев, которые я бы хотел бы вам показать. И сегодня я вам покажу парочку боев. Во-первых, как не надо на ней играть. А во-вторых, как надо играть на Т54. Ну что ж, давайте-ка рассмотрим подкомпонент боев ТТХ 54. -ки. Вы будете слушать, а я буду говорить. А, ну шо, что ж, Т-54, а, именуемый такой таракан. Но это необычный таракан, который можно вывести дихлофосом или сделать с ней что-то недоброе. Это советская Т-54, трудно трудновыводимая даже артиллерией. А, а почему же она трудно трудновыводимая? Да потому что у нее есть практически все. И подвижность, и динамика, и бронирование, и хорошая точность расстрельное орудие, и даже низкий силуэты. Это делает а, практически. Скажем так, самый лучший нагибаторский танк на девятом уровне. А если еще зайдите под калибры, то есть на подкалибры, простите, кумулятивы, то мы получаем просто страшную машину нагиба. А Давайте-ка рассмотрим подробненько его бронирование. Во-первых, бронирование, как вы видите, у нас довольно-таки очень отменное на своем-то уровне. Ой, простите. Мы имеем 120 мм лоб корпуса, под неплохим рикошетным углом. То есть, этот неплохой рикошетный угол составляет 60 градусов, что при, примерно составляет около 240 миллиметров приведенной брони. Это очень-очень и очень неплохо. То есть, орудие 8 и некоторые орудия 9 и может даже 10 уровня, будут рикошетить при подвороте нашего с вами читерского корпуса. Вот, а если его ставить ромбиком, то пробить его, как вы видите, меня тяжело пробивает, даже не пробивает практически вообще, очень сложно. А за счет еще того, что Т-54 очень низкая и довольно подвижная, выцветить слабые места практически невозможно. Далее мы идем бронирование башни, у нас очень неплохое, правда было гораздо лучше. Вот, но сейчас она стала пробиваться вот в эти вот щечки, вот. по-моему я ее даже с объекта, с объекта 140 пробивал, это, скажем так, канала Т62. Если кто знает, у меня будет, наверное, скорее всего, видео по объекту 140. Сейчас не об этом, а Т54. Бронирование башни очень плохое. 200 мм под а, весьма рикошетными углами. Раньше было 220, но все-таки это бронирование по-прежнему остается очень неплохим. Дальше мы идем. А, орудие у нас а, на выбор. А, либо.. Старая пушка, я уже не помню ее название, уж извините меня, у нее пробитие 215 на несколько миллиметров побольше, но точность, скорострельность и сведение хромает очень сильно. Поэтому мы выбираем альтернативную пушку, которая у нас находится ниже. Это орудие, по моему d Д-10Т, если я не ошибаюсь. Оно у нас на Т-54, стоит примерно у меня заедать реплеи, извините, ребята, вот, если вы на нее поставите именно это орудие, то не пожалеете, вы получите точную скорострельную пушку, быстро сводящуюся, можно зарядить кумулятивы и будет вам пробитие, вот, и мы благодаря этому получаем отменивший ДПМ, который приравнивается к, по-моему, к 2700, что ли, с лишним урона в минуту. Это очень хороший показатель, так на девятом еще уровне. Еще среди ст. Далее мы идем. У нас двигатель, правда, не исторический. Исторический двигатель у нас был 520 лошадиных сил, но у нас стоит движок 700 лошадиных сил, который позволяет нам быстро набирать э, наши 55 километров в час и э, карусели некоторых противников. Потому что у нас неплохая подвижность за счет того что у нас стоит а, хорошее шасси которое имеет неплохую проходимость по грунтам и скорость поворота наша составляет а, по моему 54 градуса в секунду это очень хорошо вот дальше идем у нас как видите очень низкий габарит и самый наверное маленький силуэт среди ST 9 уровня может быть даже 10 а, может быть даже мы меньше бачата я точно не знаю вот. Но что же у нас есть плохого? У нас плохого есть обзор. Как видите, а, я сейчас буду очень сильно фейлиться сом третьим. И вы увидите, что из 3 реально танк Видите, я ему ну, сделать практически ничего сейчас не могу. Но мы сейчас не от чита танк, мы сейчас от Т-54. Что же я говорю? А, силуэты и правда у нас очень маленькие. И по нам очень тяжело попасть. Вот Таким образом, Т-54 реально получается очень инди танком и танком, на котором сможет играть практически любой игрок, который раньше играл на артиллерии. Ну, может быть практически не любой игрок, я точно не знаю. Вот, вы видите, что ИС-3 реально прокачал Скилл Нео. Он неуязвим для моего орудия, даже с у я не могу прожечь, не знаю уже что делать, у меня просто паника. Вот, наконец-таки я его пробиваю. И, в принципе, на Т-54... Видите, башню пробивает. Жесть, да? И, в принципе, на Т-54 довольно-таки просто играть. Если не подставляться, если грамотно подсвечивать. Но мы лишены обзора, и поэтому... Также углов вертикальной наводки. Поэтому нам, в принципе, тяжело дамажить э за счет того, что встречаются карты с холмистой местностью и тяжело светить, потому что у нас обзор действительно ниже, чем, например, у Паттона. У Паттона вообще там, который, ну, имеется в виду на девятом уровне, у Паттона второго, который находится на девятом уровне, у него аж 410 метров обзора, а у нашего всего лишь 390 Эти показатели не очень хороши, но, в принципе, Т-54 реально тащит и реально нагибает. Вот. А сейчас, как вы видите, у нас осталось всего лишь двое. Ситуация реально неоднозначная. Я вижу хомяка. выезжая на него, даю по нему шот и видите и гусеницы. Он пробивает стену и откатывается назад. И, как видели, я стремлен посередине и гусеница съела урон. Я вижу, что 254-ки направляются. Одну снимает Як Тигр. Большое ему спасибо. Я же раздамажу т54, откатываюсь назад. Она делает глупую ошибку, выстреливает, еще же подставляется и подставляет площадный борт и каток, и поэтому она умирает. Вот так вот лучше не поступайте, друзья, не возите с собой эту гадкую пушку, господи, что же он делает? Вот я вижу Камика, стреляю ему, откатываюсь назад. Очень э, рисково я поступал в этот момент, вот, и потому стараюсь больше не подставляться. А, как вы видите, я уже да, действительно очень сильно нервничаю, потому что, в принципе, мы остались вдвоем, и ситуацию можно каким-то образом исправить и даже затащить. Я еще не знаю, где находится Т-95, потому что, если она находится где-то на горе, то она может очень сильно нам навредить. Поэтому я стараюсь двигаться как можно ближе к укрытиям, скрывать э, свой корпус и высовывать свою весьма рикошетную башню. Тут хомяк делает ошибку. Опять гусеницы рикошетные, они меня просто убивают. Ну, не рикошетные, а сиядные гусеницы. И я тут высовываю, сделаю свой фейл, кручусь как только могу, как не знаю что, как волчок, стреляю ему э, в щечки башни, Скажем так, в глаза в ее, и он делает еще одну ошибку и умирает. И э, вот в этот момент, друзья, реально уже можно было бы затащить. Я видел то, где Т-95 находится. Вот, но не знал, что точно мне нужно делать. Я решил поехать к центру. Скажем так, подсветить ее. Но моим гадким обзором, вероятно, я ее не подсвечу, а лишь может быть сам засвечусь. Ну, как видите, я продолжаю двигаться к центру. А, здесь стоит пазик. Клево, пазик стоит. Вот. Я, не знаю, очень боюсь, потому что, если она находится здесь, он, может меня убить, и, а, вероятно, у нее, а, да, у нее почти фулл хп, то я ее даже кумулятивно, возможно, не промью в лоб, может быть, даже в борт. Вот такое даже бывает. Я пока что стою. А, пока что покурил. И вот я замечаю то 95. Вот. Я решаю. все все ребята. Надо тащить. все все в руках батьки. Батька сейчас решает. Вперед. В атаку. Я уже пишу, не умирай. Я к тигру споткнулся в какую-то лестницу. Полетел. И полетел. Ну... Ой, боже, заряжаю кумулятив И куда? Куда я лечу? Боже, куда я лечу? Какой я лошара! Смотрите, что я делаю! Какой я рак! их, и и НЕТ! Я умираю. Мне пишут не из 3 пишут не с этой стороны. Но почему? Почему я умер, ребята? Я вас прошу, никогда так не играйте на Т-54. Никогда не берите в голову все, что происходит. Будьте максимально хладнокровны, иначе вы прожете стул с ним пламя, вы заплывете монитор и пойдете биться об стену, как сделал это я. Но я, правда, не бил со об стену, но заплевал монитор, это правда. Потому что я зафейлил, это просто мега фейл. Как можно так поступить? Нужно было просто объехать с той стороны и закрутить Т-95. Вот так вот, друзья, вот так вот бывает, когда... Ты не совладаешь со своими клешнями. Ну что ж, вот такой вот я рад, а мы переходим к результатам боя и потом к следующему бою, как нужно играть на Т-54. Ну и вот наш второй бой. Как видите, у нас карта Westfield, стандартный бой. А, верхний респаун и сетапы позволяет тащить, потому что я нахожусь в топе. И обратите внимание на то, что я сейчас буду делать, потому что а, именно такая игра будет способствовать, скажем так, вашему успеху в дальнейших покатушках на Т-54. А, вы знаете, наверное, позицию, которая находится на карте West, особенно если въехать с верхней базы. Я тут валю деревья. Случайно задумался, заснул и решил проехать через карту. Но у меня, к сожалению, этого не получилось. Я решил играть нормально, пора уже нагибать, хватит спать. И решил встать э, в квадрат F0, где обычно стоят СТ-шки и решаю просто подамажить противников. Как видите, открывается хороший вид на э, морды противников, которые можно спокойненько подамажить. Правда, у меня каждым выстрелом не удается попадать, потому что не каждый раз, как вы знаете, удается совладать своими клешнями, поэтому я... Иногда промахиваюсь, иногда не пробиваю. Вот. Но, в принципе, бронепробития хватает даже и с этой пушкой, потому что даже на ББшках пробивать противников в лоб, вот даже из восьмых вполне себе хватает. Ну, а так как никто не поехал сюда, кроме меня в 32 132 приходится дефить именно этот фланг в одиночку. Ну, ВЗ-132 так помогал немножко. Вот, я стаю здесь, в принципе, один. Встаю э, в куст и просвечивать пытаюсь э, передние, скажем так, пространство, которое находится именно передо мной. И у меня получается это неплохо. Я засвечиваю Т-54-ку и кидаю ей в борт. Она меня не замечает. Даже если я не отъехал от кустов на 15 метров. Вот так вот. Вот так вот будет сказано. Я стреляю еще раз туда. Вероятнее всего я его пробил. Катаюсь всячески. Стараюсь уйти от засвета. Но меня она не сможет засветить, потому что я нахожусь за кустами. Вижу, что еще кто-то валят деревья. Подъезжаю курсиком поближе. Стараюсь еще раз посветить это все. Тем временем WZ-132 направляется <зывы> <appointment> вперед. Хочет мне помочь своими действиями, но Помочь у нее к сожалению так сильно не получится. Но все-таки она засвечивает а, 1390. Я кидаю ему в башню, пробиваю. И держу, что меня засекли, откатываюсь назад. Потому что по мне может накинуть артиллерия, по мне может кинуть Т-54, особенно если он на голдее, то это будет очень-очень для меня опасно а растрачивать свое хп в начале боя я не хочу и не рекомендую вам этого делать дальше я подъезжаю снова кустан, снова свожу в то место где был 13.90 а, вижу 154 54, вижу что у нее есть одна башня торчит. вероятность всего там будет рикошет вижу 13.90 кидая по нему пробивая его конечно же меня засекают но я вижу что что су 122 я не должен упустить этого момента, и кидаю с 550 метров точно в борт, вот такая вот надпушка. Вот. И не зря я это сделал, потому что в дальнейшем мы с ней встретимся, и мне вот это вот хп, которое у нее сейчас находится на уровне среднего, оно мне в дальнейшем поможет. С уничтожением этой В Тем временем я кидаю по 1390. Меня снова засекают, снова откатываюсь. Почему-то по мне арта не кидает, это очень странно. Вот Я снова подъезжаю к он решаю подсветить кого-нибудь. И вижу полого личного урона, что у меня уже около 2200 урона. Именно вот так вот, в принципе. И нужно играть на Т-54, ну не именно так, но практически так, если вы находитесь на открытых картах. То есть вы подсвечиваете грамотно э и грамотно наносите урон, не поставляясь при этом под противников. Это самое главное. Я учел урок из того, что было в предыдущем бою. В предыдущем бою, как вы видели, у меня был слив, очень нехороший, очень неприятный. И поэтому я... Решил больше никогда не поставлять противников и больше э, делать различных фейлов. Мне это очень понравилось. Я вижу, что Т-54 после свою башню. Но у меня не видел. Я думал, что вдруг он меня засветил. Вот, вижу, что он отворачивает свою башню. Он делает ошибку. и Я пробиваю его именно в эту отвернутую башню. Как видите, вот, Борт башни Т-54 спокойно шьется, у него остается уже. 702 хп Он Боится, укрывается Укрывает даже свою башню Свои несчастные ручки Вот, я его очень сильно понимаю Но в этой ситуации он Сделать мне практически ничего не сможет а, Я уже вижу, что наша команда Потихонечку сливается, счет уже 7-10 А растрачивать свой хп попросту не надо И вот, как и как я уже сказал Будет со 122 44 ехать Со своими 330 обзора я конечно здесь очень сильно испугался но она меня не увидит и не увидит никогда только сейчас когда подъехал на 100 метров ко мне потому что 330 метров но ну, это реально эпик вот меня не пробивает т-54 я, я добираю со 122 и снова подъезжаю к кустам дабы подсветить кого нибудь еду и вот о чем я с вами говорил артиллерия и мехвод вот что мы имеем, но.. А, Т-54 нас не пробивает. Еще раз, еще раз. Это еще раз говорит о том. Это еще раз и еще раз говорит о том, что вот вы видите, что Т-54 способен танковать урон. У него очень-очень хорошая броня для своего уровня, особенно для своего. Для уровня СТ. Я пытаюсь уходить от артиллерии уходить О, засвета прежде всего мне снова кидают это уже т-69 наверняка мне очень сейчас в этот момент страшно потому что по мне кидают артиллерии т 54 и т69 сразу 4 ствола на меня направлены вот и поэтому я пытаюсь всячески уйти вижу что счет уже потихоньку выравнивается но нельзя мне, все промельчило. Вижу 90, Мне очень хочется забрать его. мне очень надоел. Я делаю это. Откатываюсь обратно. Кручусь, верчусь. Вижу Т-69. Она стоит бортом. Разворачиваюсь мне лбом. И что она делает? Что она делает? И... и... она ничего не делает. Почему она ничего не делает? Ну, не объясни, почему она ничего не делает. Его просто забирают. Кто стрелять-то будет? Т-69. Возможно, он пошел чаю попить. но я но мне все равно я пытаюсь уйти от артиллерии вижу что 52 мне ее не достать еду обратно на свою любимую позицию вот счет уже э, в нашу пользу но как я говорю нельзя раньше времени разменивать свое хп я подъезжаю снова к своей позиции Синкустам вижу т54 он едет стреляю ему в нлд и поджигаю Простите Остается у него 107 хп Исковать больше своим хп нельзя Я заряжаю голду Вот И это Т-54 Просто практически ничего Мне не сможет сегодня сделать Разве что нанести один раз дамаг И как вы видите Как я уже говорил Мне наносит Т-54 урон И к счастью не наносят и сушка 152 урон. Если бы я бы зарядил бы бронебойные, то вероятнее всего бы я бы не пробил бы 54 лоб, потому что он его подкручивал. Вот. И тогда бы он мне наносился еще раз дамаг. Не бы мне дамаг артиллерия. Не бы мне дамаг ИСУшка-152. А этого я бы не хотел бы. И поэтому в таких ситуациях нужно заряжать голду и решать все эти проблемы. Именно таким образом. Дальше я продвигаюсь по кустам, потому что я знаю, что у меня хорошая маскировка, и меня заметить очень-очень непросто. Вижу, что там ИСУ-152, нужно по ней стреляться. И обратите внимание, 606 метров. Точность реально хорошая. И у вас, наверное, уже не осталось сомнений, какую пушку надо выкачивать на этом танке. И вижу, что все уже. Можно спокойненько расслабиться, повалить дерево, потому что... Победа уже реально за нами. Мне говорят войны, я правда хочу война. Вижу ГВ-Пантерку. Стреляю по ней. А Кмешка 48 <laughs>, хочет ее забрать. Играет в такую, скажем, как карусельку. Я добираю и войны, и ГВ-Пантерку. И еду дальше. Говорю, конечно же, слова благодарности. И уже не попадаю. М4355 Ну что ж э, В принципе Уже все, бой подошел к концу И мое видео тоже Сейчас вы с итогами боя Но прежде чем мы ознакомитесь, я хочу вам сказать, что Обязательно, обязательно Качайте Т-54 Если вы еще не прокачали Обязательно покатайтесь на нем И обязательно испытайте те Клевые ощущения, когда я испытывал При Катании на этом танке И э, я хочу сказать спасибо тем-тем, кто комментирует мои видео, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки. Всем вам огромное спасибо, подписывайтесь и вы на канал. Если вы еще не подписались, поставьте лайк, и на моем канале будет еще много чего интересного. И до скорой встречи, с вами был Нортон Смайт.